Проверить, все ли в порядке, я обнаружил, знаете что, вот об этом при поворотах немножечко вот здесь натерла. Короче, он говорит, ты что, говорит, оттуда приехал. Он говорит, там деревья. Я надеюсь, ты не поцарапал. Я говорю, ну, я тоже надеюсь. Там...". в общем, ребят, заехал на трак-стоп, проверить все ли в порядке, и обнаружил, знаете что? смотрите, ну я сейчас везде, конечно же, хочу протянуть дополнительно э, ремни хотя, в принципе, здесь очень хорошо натянут, но где-то, может быть, просел, почему? потому что был мороз ремни тоже были заморожены, ну, короче говоря, везде посмотреть нигде не бьется ли машина, все ли соблюдено, зазорчики, страховочные пины, все окей. Знаете, что я обнаружил? Что косяк я один совершил, не послушал Наримана, Нариман, помните, у кого я чинился, мне говорил, Женя, у меня есть стаж, у меня есть ребята, которые работают у меня, и я тебе говорю, что надо машину грузить от кабины на один локоть, а я загрузил, смотрите, видите, где локоть, локоть чуть дальше, я ближе загрузил, я думал, что она уместится, ну, точнее, я даже вообще об этом тогда не думал, Думал, думал, ну все, окей, поехал. Вот об этом при поворотах штуковину немножечко вот здесь натерла. Но это ерунда, это вообще ерунда. Вот видите, оттирается. То есть просто помою бампер. Вот Мне повезло, ничего страшного не произошло. Но Риману спасибо за совет. Сейчас я ее оцеплю, загоню немножечко вперед. Ближе тут места есть достаточно. Ну и обратно зацеплю. А пока пойду пройду, все ремни, все ли окей, везде ли хорошо закреплены тачки. Бам. Плюс три, ребят, видите, снег еще вожу. Ну все, другое дело Просто когда я загонял вчера, я подумал, что лучше упереть колес вот в эти упоры И не обратить внимания на расстояние Сейчас будет отлично Но это, конечно, меньшее зол, которая могла произойти Потому что вчера я грузил Ночью, вот видите, здесь какое расстояние Кулак специально оставил А можно еще ниже опустить жопу у Тесла Понимаете, да? То есть такой конструктор Ты должен предусмотреть, какой автомобиль куда поставить Вот это необходимо задом, видите? Потому что здесь лобовое стекло, капот Он длинный И все, очень удобно в принципе, по расстоянию между автомобилями вообще не важно. Можно и кулак, можно, если сильно нужно, даже и меньше. Я помню в моих комментариях многие сокрушались, блин, ну как же так, ну это же опасно. Ребята, вот именно расстояние между автомобилями, оно вообще, в принципе, не играет роль, потому что машины не гуляют туда-сюда, Ну то есть в рамках только, я не знаю, у своей подвески, но это вряд ли же, они вот так не ходят. А вот подпрыгивать подвеска гуляет, и очень легко может случиться что-то нехорошее. Ребята, прошел сильный-сильный дождь. Помыл мне автомобили, которые я везу. Слушайте, я прямо не нарадуюсь. Хожу вокруг, каждый раз останавливаюсь и радуюсь. Какой кайф. Ну и тот у меня крутой трейлер был. Просто я там уже привык к нему. Уже ничего нового для меня не было. Уже такая рутина. Поэтому надо всегда что-то менять. К чему-то стремиться. Хожу, смотрю, проверяю колесики. 22,5. Огромные колеса. Те были 17,5. 5. Мотор, слышите, как хорошо работает. Такое же соединение, просто кабель. Проверю, все ли лампочки горят. Видите, какая красота: сверху, снизу, здесь, вот такие лампочки. А еще знаете я что хочу? Чтобы у меня была возможность загнать еще ближе автомобили, я хочу вот эти вот молдинги. Вот их полностью я снимать не буду, прямо весь молдинг, потому что будет смотреться, но не очень красиво. А вот этот черный один я сниму. Таким образом я выиграю вот это место и смогу сюда немножечко ближе еще автомобиль подвинуть. С той стороны то же самое. И обязательно сниму ручку, потому что здесь может быть... Автомобиль с длинным носом, либо здесь с носом свисающим, либо еще что-то. Короче, он, эта ручка может не мешать, ее тоже мне порекомендовали снять. И вот эту я тоже хочу снять, потому что ну, каждый раз я задеваю где-то, вон она отлетает. Домой приеду, короче говоря, порядок на виду, ребят. А сейчас пойдемте что-нибудь перекусим и поедем дальше. Я уже в Атланте. сегодня планирую заехать в родную Флориду. он говорит, ты что, говорит, оттуда приехал? Я говорю, ну да. Он говорит, там деревья. Я надеюсь, ты ее не поцарапал. Я говорю, ну, я тоже надеюсь, так что сейчас будем смотреть. Знаете что, ребят, я вот не понимаю, пока что еще не изучил, но мне кажется, что я смогу выгнать вот этот автомобиль сверху, просто опустив вот этот автомобиль. Как вам кажется, получится или нет? Сейчас попробуем максимально опустить, а потом просто будем подкладывать что-то и выезжать. Надеюсь, что удастся не повредить передний бампер. Если не удастся, загоним обратно, выгоним Audi, и тогда уже выгоним все вместе. Веселый такой мужик. Короче, теперь, ребят, попробуем мы вот эту просто рампу опустить и сверху снять машину. Получится, не получится, давайте посмотрим вместе с вами. Ребят, по-моему, очень сильный, да, угол. Бампер могу задеть. Но деваться некуда, давайте пробовать. Ну, деваться, конечно, есть куда. Нужно просто ауди выгнать вначале, а потом еще ниже вот эту рампу опустить. Но не хочется. Хочется так, хочется помучиться, поэтому давайте помучимся. Oh yeah. Yeah, I will do it. Yeah. yeah, you're right. You're right. Hey, just give a gas. Go! Give a gas. You still got a strap on? Yeah. Oh. Did you leave a strap? Maybe I need to up this one rim. Right? You don't. You don't need that. I don't need it. No, no, no. That's. Because that's here. You stay in the car. Move back up a little bit. Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Friend, right? Woman, Приглашайте. Yeah. James. James, James, looking for you. Russian woman. Yeah. <laughs> Yeah. Да, ребята, вот такие они, американцы. Ну, блин, слушайте, реально они мне сильно помогли. Молодцы, конечно, слушайте. У меня первый раз такое, чтобы вот так они помогали. У меня камера села, сейчас на телефон снимаю. Вот она камера. В общем, ладно, обратно все делаем. Красавчики, просто красавчики, блин. Ждем клиента, сейчас подойдет. Какой-то он супер, как правильно выразиться. Очень много у него требований. Нет, ты развернись там, ты развернись там, сделаю ютерн там, подъедь туда. игру куда подъедь? У меня трейлер огромный. Я надо... Ты не можешь на дороге, потому что мне надо сделать инспекцию. Так в чем проблема? Подъезжай сделай инспекцию. Давай я подъеду к тебе сам, говорю. На... Мне очень сложно ехать на большом трейлере, вот по этим парковку. Нет, ты заедешь на парковку. Я говорю, нет, чувак, я на парковку не поеду. А я реально здесь не проеду. Странный мужик. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Они вообще, ребят, надо их не слушать сейчас, раз. Они вообще не понимают, что на большой тракт. То есть, вот он меня сюда загнал, и что мне здесь делать? Как мне отсюда выезжать? Сейчас я не спрошу, как он себя представляет это, возможно, поехать. мои люди. Блин, сколько раз я уже на эти грабли наступал, и снова наступаю, и снова их слушаю. Зачем я его послушал? Надо было встать на дороге, и все. Ты любишь бакерию? Да, спасибо. Но как я могу выйти? Что? Как я могу выйти? Да, ты? Да, ты просто придешь и идешь прямо сюда. Вау! You turn here, yeah. turn right here, yeah. and then don't come here, go to the next. One. And then turn down and then go out. Okay. okay, can I have your sign full name? We gotta wait, because we this it's called Debbie. Debbie. I'm born Debbie But I don't have a time I need continue working Yeah, I know, but... If you don't want to sign, I can I know, he, I'm talking to the... Because it's not my responsibility. Yeah, yeah, but he, he's, pushing up, on he's pushing us to sign and... Or, or you know, we want to take the I'm office. not pushing, I'm just asking. Okay. If you don't want to give me a sign, yeah, we'll I looking. Uh, you want to talk to him? Broker. Okay. Okay. Hello? Hi, it's Debbie from HD&J. Yeah, hello. Take Ребят, засекаю две минуты. Если не перезвонит брокер, то я уезжаю, потому что. Они просто дурью маются. А что это у нас, говорит, за повреждения какие-то на дисках? А что это там? А что это там? А что, говорит, у тебя не in трейлер? Я думаю, что они меня узнали. Может быть, я раньше им доставлял. Я говорю, вы чего? in трейлер стоит намного дороже. More expensive. Итого, ребята, сколько у нас? Две минуты. Все, я поехал дальше. Ребята, всем привет! Сегодня понедельник, а значит, что у меня новый рабочий день, я отдохнувший. Похожу на работу сегодня, наверное, я какие-то машины скину, какие-то заберу, но все равно в Чикаго в главный свой рейс еще не отправлюсь. В общем, сейчас задача выгрузить Вранглер, отдать его здесь, потом поедем, какой-то автобель заберем, нужно скинуть этот, этот, тот. В общем, работы хватает, давайте начнем. Ребята, приехал на Манхейм, аукцион прямо в Майами Смотрите, сколько моих братишек стоит У всех открытые триллера Короче, поехали, заберем с вами BMW Наверное, поедем домой Спичер, в принципе, нашел автомобиля, но это уже на выезд, на завтра И нужно еще подумать, может быть, сегодня mercedes клиенту тоже отвезу, чтобы завтра не ехать Так, ребят, ходим по аукциону Ищем BMW 340 Прикольно будет, если вот это моя Давайте проверим винкод На всякий случай а где винкод? А вон он. Нет, не моя. Но состояние неплохое, чуть-чуть подшаманить и будет идеально. Смотрите, у них тут на джамбаксе специальный GPS датчик стоит, по которому я его и нашел. Ну ладно, я вам сейчас хочу показать, что BMW, к сожалению, не заводится. Вот так вот. Крутит, крутит и ничего больше. Что делать, не понимаю, ребят. Что-то с топливной системой, слышите, хочет заводиться, но не заводится. Последний раз. Ключ вот здесь, рядом. А, здесь нету имобилайзера, вы видите? иммобилайзера то нет, хотя может он внутри вот здесь? Да нет, его там тоже нет. Офигеть он занимаешь. Заезжает. Не знаю, видно вам нет, короче, супер криво. Я думал, я не умею, оказывается. Ездаки есть, которые вообще нифига не шарят. Ой, да? Ну да. Привет. На этом едете на семерке? Ну как, классно? Я восемь. Да, Чикаго, Майами обратно. И как? Нормально, хорошо, да? А ты куда? Да, тоже живу, да. А живешь здесь? Да, да. Классно. Ну ладно, увидимся, счастливо. Да, да пока. Вот так, ребята, разговорчивые наши соотечественники. Ладно, погнали, ребят. Короче говоря, машину не удалось забрать, потому что она, аккумулятор был сдохший. Я подключил аккумулятор, в итоге бензин есть, но она не заводится, как вы видели. Я заправил бензин, и все равно она не заводится. Ну, короче, понятно, что... Так, ребята, у меня следующая проблема. У меня здесь где-то шланг гидравлический... Бачок, потик. Ярик, глушее, Короче, шланг где-то у меня гидравлический здесь лопнул. Сейчас мы с вами... Посмотрим, какой конкретно шланг. И пойдем купим коннектор специальный, которым мы все это дело соединим. Вообще, ребят, вот здесь пока трак оставляю на стоянке. Это стоянка Манхейма, где, собственно, все и загружаются. И мне недавно, ребята, ну, может быть, полгода назад кто-то визитку положил предыдущий еще трак и трейлер, который у меня был, но ну, тракты то же самый, с рекламой гидравлические шланги, то есть то, что нужно. Я сегодня эту визитку потрепанную старую нашел, и оказывается, вот здесь где-то есть магазин, который мне пригодится. Они, конечно, молодцы, я уверен, что у них все эти коннекторы есть, и мне не придется заказывать дополнительно еще. Ребят, вообще суперский магазин. Все, что хочет для гидравлической системы. У них есть и любые, и шланги, и коннекторы. Такие я два коннектора купил, ребят. Откручиваются они в мануальном режиме, все это дело руками делается. Откручивается, вставляется шланг, потом затягивается. И вот здесь еще есть гаечка центральная, которая соединяет плотненько. Было только два, ребят. Мне на самом деле нужен один. но Я думаю, на всякий случай возьму, потому что эта проблема довольно частая. Кархоллерщики это знают, но было только два. По 40 долларов каждый буду возить с собой. ребят вот здесь офигеть их тут количество какое видите так что вот эти штуки обязательно должны быть в арсенале в общем то и все ребята сейчас я обратно с трепами здесь притяну чтобы все было красиво 10 минут и неисправно А? I'm parked on the uh, Walmart Supercenter, big parking lot, because my truck is so long. Did <laughs> you then just drive it over here? I'm sorry, I couldn't... Eh, no problem, no problem. But our car there won't well, all of a sudden start. <laughs> Hello. Uh, okay, okay. Just watch around, no scratch, no damage. Uh, okay. Yeah, just check your car. <laughs> Hello. <laughs> uh, I'm parked my truck on the Walmart Supercenter, big oh. parking lot, because it's so, so small. My my trailer is so uh, long. Uh, your key, gonna have your signature, name right up here. Yeah, yeah, just uh, print your full name. Down here. Uh print right here. Uh -huh. And signature right here. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Have a good night. Thank, thank, you. You. thank, thank you. you, thank you. Bye. Ребят, чаевые 50 баксов получил, машину доставил. Ребята, приехал клиент отдать вот эту Теслу еще с прошлого рейса, когда я ехал в Майами. Я ее не отдал, потому что не было мне удобно, не по пути было. И сейчас, когда я уже еду, собирая автомобили в обратный рейс, я заехал отдать Теслу. Ну и, в общем-то, поехали собирать после этого остальные машины. А вначале поднимаем рампы. Вот здесь дорожку специальную организуем сейчас для Тесла и выгоняем ее. Ребят, смотрите, пока возвращаюсь к своему траку, зашел посмотреть, сколько же здесь дома стоит на этом островочке. Видите? Это прям в буквальном смысле островочек. Ну вот угловой дом 1 490 девяносто, но это только потому, что здесь вид очень крутейший. Ну и, конечно, он 375 квадратов. Ну окей, а если мы посмотрим какой-то подешевле, то мы обнаружим ценник в размере 399. 49 минут назад выложено объявление, представляете? 399 тысяч долларов дом. 190 квадратов, то есть практически 200 квадратов, но только почему-то написано две комнаты и один, одна душевая. HOA, Home Association, за обслуживание ты платишь 278 долларов, ну потому что здесь есть гейт комьюнити, здесь видите охрана круглые сутки, но это довольно немного, в принципе 300 долларов просто в месяц платишь за всю эту красоту, за то, что тебя круглые сутки охраняют, поэтому, по-моему, это прекрасно.